С вами Анна Калантерна. Я вас приветствую на прямом эфире. На интересном прямом эфире я аж подпрыгиваю, хотела вам рассказать. Родился он, как обычно у меня бывает. Меня озарили некоторые вещи. И я, знаете, подумала сначала, надо, наверное, написать об этом, вставить это эфир в марафон. «Финансовый ключ». Потом начала размышлять в какой? В энергию или в мышление? А потом думаю, «Эх, это так долго ждать! Наверное, я лучше расскажу это в прямом эфире, потому что нет сил молчать». И прямо я готова начать с инсайта. Знаете, я для того, чтобы заземляться, частенько вспоминаю те времена, когда я считала копейки. Для того, чтобы, знаете, вот, ну помнить, вспоминать о тех временах, и для того, чтобы становиться на сторону тех людей и думать, какой о выходах, какие могут быть выходы в их ситуациях, когда сложно с деньгами, когда происходят какие-то <coughs> такие вещи, которые неприятны, которые сложно изменить и так далее. Да? Я вспом вспомнила эпизод. Мне кажется, я когда-то о нем говорила. Но это прямо вот, знаете, таким вот еще с практической частью немного. Если вы работаете в найме, и если, когда вы получаете зарплату, вы испытываете грусть и неприятные переживания, значит, надо с этим что-то делать. Это знак о том, что вы занимаете не свое место. И что именно нужно делать? Вот тут уже нужно разбираться. То ли, вам... то ли вы сами себя недооцениваете, то ли вы не можете себя преподнести, то ли у вас синдром самозванца, то ли у вас страх больших денег, то ли у вас маленькая финансовая емкость. Но вот то ли у вас не раскрыт полностью ваш потенциал. Но вот это вот состояние, когда вы получаете зарплату. И если вы не можете отложить, это откуда я это все вспомнила? Это был 2005 год. Я тогда работала тренером в компании Евросети. У меня была самая высокая зарплата в Украине. И я, когда получала свою зарплату, у меня реально портилось настроение. При том, что она была высокая, она была выше средней вообще по рынку. Потому что, когда я ее раскладывала на кучки, это на оплату коммунальных каких-то вещей, это дочки там, на учебу или там, на одежду, это на это, это на то. И у меня оставалась там какая-то такая минимальная ерунда, на которой я понимала, что месяц я не проживу. И вот это вот толкало меня на то, чтобы больше зарабатывать. Тогда у меня было еще убеждение, которое я успешно проработала, что для того, чтобы больше зарабатывать, нужно больше работать. Это ложное убеждение. Когда я поняла, что зарабатывать и работать это вообще разные вещи, вот с этого началось мо начался мой путь к финансовой свободе. И еще раз повторюсь, мне тогда очень повезло, я тогда дружила, ну и сейчас в хороших отношениях с девушкой из очень богатой семьи с которой я просто писала вот эти вот финансовые убеждения, принципы финансового мышления. И очень удивлялась тому, что насколько ее отношение к деньгам отличается от отношения к деньгам тех людей, которые меня окружали. Вот так. Так похоже получается достаточно, но пока... Сейчас, сейчас убежала. Пока все заплатишь, отложить нечего. Ну вот, вот надо с этим что-то делать. Я сейчас приготовила вопросы, которые я хочу осветить, рассказать, да, еще моменты, которые часто повторяются. И я потом еще, наверное, если у меня хватит, хватит времени, я еще дам... Вам слово для того, чтобы вы задали вопросы, на которые я с удовольствием отвечу. В общем, у меня сегодня настроение поболтать с вами. Но все равно хочу рассказать сначала вещи, которые волнуют. Значит, два способа улучшить свое материальное положение, финансовое положение. Первое ⁇ это изучение финансовых инструментов. Это всякое различное инвестирование, вкладывание во всякие бизнесы, развитие всяких разных бизнесов, покупка ценных бумаг, акций, покупка недвижимости, например, для того, чтобы ее сдавать или для того, чтобы ее потом перепродать. Или создание бизнеса для того, чтобы их развить и потом продать или для того, чтобы создать франшизу потом ее продавать и так далее. Вот, знаете, с одной стороны, это путь достаточно легкий, потому что это всего лишь математическая модель. Вот как бы там ни было, все равно это математическая модель, которой можно научиться. Идете на курсы, учитесь, сделал шаг, сделал второй, научился. Но с другой стороны, это шаг довольно рискованный, потому что можно все потерять. Мне даже в комментарии где-то там... Я сейчас дословно не вспомню, но комментарий был приблизительно такой, что я пошла на курсы инвесторов и вложила все деньги, и вместо того, чтобы получить прибыль, мне пришлось еще доложить, и потом все прогорело. Вот эта опасность кроется в этом. И тут я хочу сказать одну важную вещь. Я об этом тоже уже говорила. По-моему, в марафоне антипсихоз. Я об этом сказала прямо так громко в первый раз, что самое смешное слово современности это стабильность. Вы понимаете? То есть если сто лет назад еще какой-то стабиль... даже не 100 200 лет назад о какой-то стабильности можно было говорить всерьез то на сегодняшний день стабильность это самое несерьезное слово в нашей жизни потому что сейчас подвергается риску абсолютно все именно из-за скорости проживания жизни любая инвестиция может прогореть. Любой бизнес можешь прогореть. За что бы вы ни взялись, все может превратиться в тыкву. Но если за это не браться, то скорее всего, что точно ничего не изменится, а то может и усугубиться состояние какой-то нестабильности финансовой и так далее. Вот это закон такой современной. Жизни. Наши родители жили в относительной стабильности, я согласна. Но я сначала взяла сто лет назад, а потом вспомнила, что было сто лет назад, и подумала, что тогда о стабильности тоже сложно было говорить. Ну, вспомните. Войны, революции, одна война, вторая война. Ну, то есть стабильность. стабильность так. так себе стабильность. А, вот поэтому, к чему я веду. Если вы выбрали путь развития финансовой грамотности, по которой курсов сейчас невероятное множество, их очень много. Есть интересные, есть полезные, есть качественные, есть для начального уровня, есть для серьезного уровня, про биткоины, про ценные бумаги, все что угодно. А помните о том, что лучше всего. Помните о том, что вкладывать деньги во что-то одно стоит э, ту сумму, которую вы не боитесь потерять. Ну вот правда. Вот лучше вы 10 разных бизнесов, 10 разных бизнесов вложите, но пусть это будут те суммы, которые, если сгорят, то вы махнете рукой и скажете, ну и, и ладно. Потому что по закону больших чисел что-то другое да выстроить. Но я вас еще раз предостерегаю. Без обучения, без серьезного отношения тоже не надо, пожалуйста, в это вот все макаться. И тоже очень много всяких разных компаний, фирм, которые под прикрытием того, что мы якобы финансовые консультанты, сейчас вас научим, как вложить деньги, как инвестировать. Но на самом деле это оказывается какая-нибудь пирамида. Вот где люди чаще всего прогорают? Именно там, где это оказывается какое то как же это называется, так это называется когда мошенничество. Вот. Поэтому будьте, будьте, пожалуйста, осторожны. Сначала изучите этот вопрос 10 раз, почитайте отзывы, поймите механизм, поймите откуда прибыль, имейте дело только с проверенными компаниями. Это довольно сложно вещь для людей, которые не имели никогда с этим дела. То есть если у вас есть какое-то финансовое образование, и вам это понятно, тут понятно, что вы можете оперировать какими-то инструментами с наскока, как говорится. Но <coughs> если у вас нет понятия об этом, не надо бежать и вкладывать все деньги, какие у вас есть, в то, что вам незнакомо. Стоит ли доверять сбер-инвестициям? Слушайте, классный вопрос. Вот я повторю в 100 тысячный миллионный раз. Поймите меня правильно. Я психолог. Я не финансовый консультант. Я психолог. Вот реально я занимаюсь расширением финансового сознания. Я не знаю, стоит ли доверять Сберинвестициям. инвестициям Я только знаю, что если у вас небольшая сумма денег, то лучше ее вложить в инвестирование в умственное развитие себя. если э -э, там, у вас есть в этом потребность, лучшее инвестирование это обучение, опять-таки, которое вы собираетесь потом применять. Не просто учеба ради учебы, есть такие студенты вечные, которые боятся э -э, заняться каким-то делом. Это про синдром самозванца, э -э, которым. Важно учиться для того, чтобы, не дай бог, не начать наконец работать. <свят> и еще помните о том, что я гражданка Украины. У меня в некоторых вопросах связаны руки. Я не могу пользоваться некоторыми вещами и не могу чисто механически ответить на некоторые вопросы. Я не могу знать все, и я не могу изучить все инструменты инвестирования. Поэтому. Про инвестиций я на вопрос ответить не могу. Давайте перейдем к следующему способу улучшить свое материальное положение. Это проработать свою психологию отношения к деньгам, психологическое отношение к деньгам и расширить свою финансовую емкость. Вот это то, что я даю на марафонах финансовый ключ. Финансовый ключ энергия и финансовый ключ мышления. Я вам больше скажу. Знаете, вот есть люди, которые в эту всю психологическую мутату не верят. Ну, то есть говорят, ой, дайте психологи, кому они нужны, и приравнивают психологию приблизительно к гаданию в лучшем случае. Вот. А то и к магии, и они не ошибаются в некоторых вопросах. Вот. И очень, знаете, у меня даже есть друзья, которые говорят, Аня, ты только не обижайся, но я считаю, что то, чем ты занимаешься, полная фигня. Я говорю, ну, я не обижаюсь. Я с удовольствием с этими людьми общаюсь по другим вопросам. Мне есть что с ними обсудить другое. Вот. Так вот. Для таких людей, конечно же, возможно, это и не нужно, расширять свою финансовую емкость, прокачивать свое финансовое мышление и так далее. Но для людей, которые понимают, что мышление и уровень доходов зависят, вернее, уровень доходов зависит от мышления и комплексов, и психологических ограничений. Вот и я прямо, знаете, за то, чтобы начать все равно с финансового мышления, а потом уже переходить ко всяким различным финансовым инструментам. Вот кто-то написал мой муж. Я вам больше скажу, мой муж, вот мой собственный муж, он с большим уважением отношусь к тому, что я делаю, безусловно. Он меня поддерживает. Но, мягко говоря, он не интересуется тем, что я делаю. Там тоже был вопрос, почему мужчин так мало на «Да, тренинги? почему мужчин... Слушайте, да. Да. Нет, ну есть мужчины, которые ходят на тренинги?» Я тоже... несложно ответить на этот вопрос. Может быть, я... Знаете, вообще я себя отловила на том, что я где-то... Мне приятнее работать с женщинами. Ну, в некоторых вещах. Прямо меня что-то в этой женской энергии, наверное, заряжает, что-то я от этого получаю. Может быть, и поэтому. Не исключено. Может быть, потому что мне внимания мужчин хватает в обычной жизни. Я не углублялась в этот вопрос. Вот, Поэтому да, мужчины они скептики, они математики, они считают... Что... МНОГИЕ мужчины, скажем так... Да? они могут считать, что это все выдумки, глупость, это все не работает и так далее. Но, как показывают жизненный опыт, если жена, например, прокачивается в каком-то вопросе и просто с улыбкой делает какие-то упражнения, как-то меняется, растет, мужчины начинают за этим наблюдать. и Первый их шаг, знаете как, нулевой шаг. Они говорят, да что ты вот ерундой какой-то занимаешься. Ну и вот так, типа, хмурятся и говорят, что ты не тем занята. Второй шаг, <coughs> они замолкают. Третий шаг, они с интересом начинают за этим наблюдать. И потом они постепенно-постепенно начинают помогать и прислушиваться, а потом еще и марафоны проходят. Это довольно распространенный шаг. Он бывает длительным, но прямо знаете, слушай рядом. Очень многие пишут в обратной связи, что сначала я прошла Вашу марафон, а вот теперь наконец-то созрел муж. Поэтому как-то так. Так. Вот мужчина написал, я мужчина и я мужик и я хожу на тренинги психологические. Очень приятно, что вы написали. Я громче скажу, если вы Ирина не слышали, мужчина написал, что я мужчина и хожу на тренинги. Спасибо вам большое, что вы написали, это здорово и это поднимает очень настроение мне, по крайней мере. А, так, так вот про финансовую энергию, да, про финансовое мышление. Что такое финансовая энергия? Я об этом рассказываю на марафоне «Финансовый ключ». Дело в том, что у каждого человека есть ряд, так называемых, субличностей, которые влияют на нашу жизнь, которые живут внутри нас и принимают те или иные решения, диктуют те или иные действия. И субличность финансовой энергии тоже есть в каждом человеке. И вот на марафоне «Финансовый ключ. энергии» я Показываю инструменты, как с этой субличностью познакомиться, как ее достать наружу, как с ней наладить взаимодействие для того, чтобы она давала эффективные, толкала на эффективные поступки, скажем так. Потому что бывает, что у человека финансовая энергия, вот эта субличность просто спит, потому что другие субличности ее затравили. Например, да, то есть случаи бывают разные, но вот, вот говорят, что есть люди, у которых с финансовой энергией все хорошо от рождения. Ну, потому что их субличность финансовой энергии с детства, например, родителями или какими-то другими значимыми взрослыми взращивалась, обращали на нее внимание, прислушались к своему внутреннему голосу. И это помогло. Знаете как? Вот говорят, есть закомплексованные люди, да? Это те люди, которые заглушают в себе те или иные свойства личности, которые их скрывают, которые закрывают глаза на свои внутренние переживания. Ну вот... А есть люди, которые развивают отношения со всякими своими субличностями и прислушиваются к их видению ситуации. Вот как-то так. Тут интересный вопрос, не вопрос, а комментарий. «У меня миллион субличностей и все взаимоисключающие». Так и должно быть! Не поверите! Это нормально! «Какой должна быть субличность, чтобы привлечь богатого мужа?». Я не могу ответить на этот вопрос. Это нужно, можно прорабатывать в терапии. Но, знаете, я, вот, я за то, чтобы самой стать богатой, а не привлекать богатого мужа. Правда. То есть я вам тут не помощник. Я вам, я вам могу помочь стать самой финансово независимой, богатой и так далее. А привлекать богатого мужа, я считаю, что это проигрышная позиция. Так, с этим разобрались. Сейчас смотрю вопросы, да? на какой я хочу ответить раньше всего, думаю. Окей! Хотите прокачать свою финансовую энергию? Кто хочет, ставьте, пожалуйста, плюсики. И давайте будем разбирать, как, с чего начать. Да? Вот такой вопрос. «Хочу открыть свой бизнес, но, боюсь, не будет стабильности, если уйти с найма». Хороший вопрос. Я подумала сейчас о том, что надо было бы начать, наверное, с другого вопроса ну давайте раз уже озвучила его давайте на это да отвечу правильно боитесь все что я могу сказать это то с чего я начинала смотрите чем хорош найм найм хорош тем что он относительно свободен свободен стабилен относительно вы понимаете еще раз повторю стабильность это самое смешное Слово современности. Может казаться, что если вы в найме, то ситуация у вас стабильна. Слушайте, сейчас может произойти все что угодно. Вот, казалось бы, там десятилетиями работал ресторанный бизнес у одного моего знакомого ресторатора, очень хорошего. С большим именем, с крутыми оборотами, который открывался в разных городах и продавал франшизу по разным странам. Ну все зашибись. И тут пришел 2020. Не буду рассказывать о подробностях, вы о них все знаете. Схватились рестораторы целой компании за голову и начали думать, что со всем этим делать, потому что у них бизнес просто обвалился. Помещения у них были арендованные. Арендодатели никто на уступки не захотел идти. Говорили, как платили, так и платите. И все. И пришлось позакрывать очень многие бизнесы. Сейчас они более не менее выровнялись. Но что будет завтра, тоже не знает никто. И вот вроде бы люди у него работали, тем не менее, произошли какие-то сокращения уж зарплат точно. Вот. Поэтому. Что я тут могу сказать? Если ваше желание открыть свой бизнес достаточно велико, начните с того, что вы можете. Ну, я опять ставлю себя на ваше место, да, и привожу себя в пример. Я когда работала в найме. Сначала мой, моя работа заключалась в том, что я работала на трех работах. Я с 9 до 6 я работала в фирме. С 7 до 9 в будние дни я проводила тренинги. И в субботу-воскресенье я тоже проводила тренинги. Вот так вот я работала для того, чтобы заработать так, чтобы мне хватало еще чуть-чуть осталось, чтобы я могла что-то отложить. С этого начался вот. То, с чего я начала эфир. Да? То есть, когда я для того, чтобы много зарабатывать, я думала, что я сейчас буду много работать, и у меня все получится. А потом до меня дошло, что это какие-то... Что-то тут не то. Потому что в сутках всего лишь 24 часа в неделе всего лишь 7 дней, и я не могу больше заработать, чем я могу. Извините за тавтологию. Вот. И потом я тогда... Вот эти вот свободные два часа вечером и субботу, воскресенье я начала посвящать тому развитию своего собственного бизнеса. И постепенно я ушла из найма. Вот как-то так. Потом у меня была еще одна критическая ситуация, когда мне мой бизнес тоже там были всякие разные взлеты и падения, да, и он не давал того дохода, который меня устраивал, и я опять вернулась в найм. То есть, смотрите, если вы... Знаете, О, я еще... мне еще такая интересная метафора вдруг пришла в голову. Быть в найме ⁇ это как выйти замуж. Но в найме немножко легче в том плане, что если замуж, люди чаще всего выходят. Ну, по крайней мере, большинство людей стараются выходить навсегда. Хотя сложно сейчас сказать, надо бы провести исследование, но тем не менее, да, то есть супруг или супруга, это все-таки про какую-то действительно стабильность за долгие годы, то найм это такое дело, что пока вас все устраивает, вы можете в этом найме быть. А, пока... а как только вас что-то будет не устраивать, вы всегда можете из этого найма уйти. И если вы открыли свой бизнес, это не означает, что жизнь на этом закончилась. Я не знаю, правильно ну, донесла ли я сейчас эту мысль, которую я хотела до вас донести, но я к тому, что если что-то пойдет не так, вы помните о том, что вы всегда можете вернуться в найм. Я вспоминаю сейчас, знаете, свои тоже мысли, которые у меня были тогда, когда вот я открывала свой бизнес, там, уходила полностью из своего бизнеса. И когда я понимала, что-то что, что идет не так, у нас нету прибыли, нам там надо платить за аренду, а у меня нету денег на это, и что делать? И я посматривала, просматривала вакансии, думала, ну, в крайнем случае, пойду к кассирам в супермаркет или уборщицы, или в такси пойду работать. Ну, елки. Что-то да. Как-то довыкручусь. Так, следующий раз. Уперся в потолок в найме, не знаю, как преодолеть. Слушайте, тут есть один крутой лайфхак. Для того, чтобы повысить свой доход, лучшего способа, чем перейти на другую работу в найме, просто нет. То есть увольняйтесь, но ну, желательно, конечно, иметь какую-то подушку безопасности. Я вообще всегда за подушку безопасности, для того, чтобы вы спокойно могли прожить то время, когда вы найдете себе другую работу. Если вы человек про найм, то есть вот знаете еще раз, есть люди, которым комфортно в найме, а есть люди, которым комфортно в собственном бизнесе. Мы только что с и с моей, моим компаньоном обсуждали, что я и в найме могла бы сделать хорошую карьеру, но ну, вот захотела открыть свой бизнес и, и тут все хорошо у меня получается. Так вот, есть люди в найма. если вам хорошо в найме, и вы уперлись в потолок, и у вас ничего не движется, ищите другую работу. Вот прямо ищите там, где вам будут платить больше, и у вас там будет, знаете, как откроется новое дыхание, у вас будет, будет новая энергия. Это всегда лучший способ повысить, да и профессионализм свой повысить в том числе. И рост финансовый точно, но еще помните о том, что нужно повышать свою квалификацию. Я еще все-таки за то, чтобы все время учиться, все время учиться. Это прям нужно нужно. Вот даже казалось бы психология, та психология, которая была в девяносто шестом году, когда я закончила университет, там кроме Гештальта и психоанализа, по-моему, вообще мало что еще было известно и практически ничего не преподавалось а сейчас только всяких разных направлений. Ну, я утрированно, конечно, говорю, но тем не менее денег постоянно не хватает, боюсь остаться без денег. Слушайте, но когда денег постоянно не хватает, то это правильно, когда человек боится остаться без денег. Тут я рекомендую начать с вот этого принципа: плати сначала себе. Во-первых, я хочу порекомендовать кто еще не слышал об этом, прочтите, пожалуйста, книгу Самый богатый человек в Вавилоне. Она коротенькая, она очень легко читается, она очень хорошо прочищает мозги. Вот правда. Она интересная. Я думаю, что вы получите море удовольствия. Скажите, пожалуйста, в чем парадокс того, что когда начинаю проходить денежные тренинги, доходы падают? Ну, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я ж не знаю, какие марафоны вы проходите. Возможно, вы делаете акцент не на том, что нужно, а на чем-то другом. Возможно, вам Вселенная показывает, что вы не идти тренинги, проходите. Я не знаю. Не… Я… У каждого вопрос своя причина, по Да, вопрос слишком общий. Вот, так вот. Я вам рекомендую начать с того, чтобы вы платили себе. То есть, когда вы получаете деньги, сначала возьмите от этой суммы, отложите 10%, и вот просто считайте, что у вас этих денег нет. Отложите их. А потом только распоряжайтесь той суммой, которая у вас есть. Потому что если это вот первый и самый важный шаг на то, чтобы начать расширять свою финансовую энергию. Правда, потому что. Центр финансовой энергии все равно существует. Заведите копилку. Если вы находите деньги где-то на земле, положите их в копилку. Это то, что будет вашу финансовую энергию закручивать. Это то, через что ваша финансовая субличность будет с вами общаться. Извините, будет на воды. пересох и гору. Я тебе пока приветы передаю из Барселоны, из Калифорнии. Благодарю. Большие приветы. Спасибо вам большое за приветы из Барселоны, из Калифорнии, из других городов мира. Я очень рада, что у меня вчера такое было. Но это не про финансы. Вчера, ну ладно, не буду рассказывать. Дорогая еще очень много вопросов по поводу возраста, что после 45 идти, проблемы с найма. С нами, но, мне кажется, можно сказать, да, я можно... сейчас про возраст скажу. Много вопросов про возраст. Да. Вот, когда денег постоянно не хватает и вы боитесь остаться без денег, да, начните с того, чтобы откладывать 10 и вы заметите, как ваши доходы начинают вырастать. Только, пожалуйста, откладывайте их не для того, чтобы в конце месяца взять или одолжить у самих себя, для того, чтобы взять и их не трогать до тех пор, пока вам вашей зарплаты не начнет хватать. Потому что эти 10% вы не заметите. Я вот просто вам зуб даю. Когда человеку денег не хватает, отложенный 10% он не заметит. 10% слишком много, откладывайте 1% откладывайте! Вот это прямо важно! пол процента, Один рубль отложите с любой суммы, но отложите хоть что-нибудь для того, чтобы ваша финансовая энергия закручивалась! Это важно-важно! Давайте про возраст скажу. Когда мне исполнилось 30 лет, я начала чувствовать на себе о том, то, что после 30 лет действительно начинаются определенные сложности с работы, хотя с одной стороны требуют, требовались люди всегда с опытом, которые чего-то что-то могут, и с другой стороны при этом молодые до 30 какие-то еще были такие интересные требования, тоже еще смотрели замужем не замужем, есть детей нет детей, потому что если не замужем, а вдруг выйдет замуж, а вдруг родит ребенка и идет декрет «Зачем нам это надо?» ну и так далее. То есть самые разные какие-то взаимоисключающие друг друга <coughs> вещи. А, так вот, знаете, я не знаю, как в других странах, в Украине приняли закон, если писать в резюме, что требуется там такой-то человек для такой-то специальности до такого-то возраста, это уголовно-наказуемо уже стало, то есть это стало запрещено. Потому что как это, дискриминация людей по возрасту. И, конечно, это, это правильно, я считаю, да, что так нельзя делать, нельзя дискриминировать людей. Но с другой стороны, мы с вами понимаем, что даже если этот человек придет на собеседование, и работодатель не хочет его взять, то он найдет способ для того, чтобы его не взять. То есть тут человеческий фактор играет роль. Вот тут лучшим выходом из этой ситуации как раз и является выход либо на удаленную работу, либо ну, прокачка себя в любом случае. То есть заниматься самообразованием, повышать свою квалификацию, и тут как раз возраст может сыграть на руку. Потому что имея образование, ну не просто образование, но еще и компетенции, чем отличается компетенция от образования? Это когда вы получили какие-то знания и еще их и применяете, и умеете этим качественно пользоваться. Потому что можно, например, закончить курсы маркетологов, но не запустить ни одну рекламную кампанию. И ну, то есть, как бы, компетенции нет, хотя знания есть. Вот. Поэтому прокачивайтесь. Для кого-то может быть выходом как раз открытия своего собственного бизнеса. Но опять-таки, собственный бизнес требует еще и компетенций управления, управления, тайм-менеджмента. И если этих компетенций нет, просто так с наскока, я уже говорила об этом. Я как-то проводила эфир, посвященный именно открытию бизнеса. И я еще раз повторюсь, если у вас нет компетенций управления персоналом, учета оборота денег, то обязательно нужно сразу прямо вот, нанять профессионалов, которые будут это делать, если вы не умеете, ну если есть у вас средства на это. А если вы один сам для себя хотите открыть свой собственный бизнес, ну как у нас часто бывает, сейчас я открою бизнес и заработаю все деньги. Пойду куплю там подешевле, тут продам подороже, и мне для этого никто не нужен». Это только кажется, что это просто. все равно должны быть навыки управления бизнесом. Я не пугаю и не отговариваю. У кого-то получается сразу. Но я за то, чтобы рядом с вами хотя бы были люди, с которыми вы можете хотя бы проконсультироваться, хотя бы взять от них обратную связь, чтобы они вам подсказали, что делать. И как? Для того, чтобы у вас ваш бизнес пошел в гору. <coughs> так. Покажите Ирину, а то один голос. Ирина, покажись. Привет. Видите Ирину? Из Лондона еще привет. Вот. Из Индии. Круто, я не была из Австралии. Из Австралии большое вам спасибо. Звезда Завяз... из, <coughs> из Бельгии, моя любимая, спасибо. Бельгия у меня стоит на первом месте для Боже, посещения. А вот, Ар Господи, какое, какая <свят> вот, смотрите какой комментарий, я его только зацепила глазом сейчас хочу прочесть. «Анна, я вышла на пенсию с руководящей должности, переехала в другой город. Хочу дальше работать, но не вижу себя просто специалистом с зарплатой ниже. Как это перебороть?». Вот смотрите, Елена, у вас есть прекрасное качество, да, у вас есть прекрасная компетенция. Вы руководитель. На мой психологический взгляд... Я не знаю, как там у вас ваше отношение к действительности, ва ваше отношение к работе. Не хотите занимать должность ниже? Не занимайте! Разрешаю! Ну, простите меня за эти слова! Не хотите, не занимайте! Вам, вас никто не толкает! У вас прекрасная э особенность! У вас Вы ушли с руководящей должности. Вы дальше можете себя реализовывать как руководитель. Вы можете быть руководителем онлайн-школ, онлайн-офисов и так далее. Вы даже себе не представляете, насколько востребована профессия руководителя онлайн-офисов. Правда! Потому что наладить работу онлайн, чтобы все работали на работе, это порой может быть сложнее, чем в офисе обычном. Потому что когда человек онлайн, он где встал, там у него и офис. Наш директор, вот Ольга, она... Смотрю, да, она смотрит эфир как раз наш. Она, знаете, вот сидит, мы сидим в ресторане, например, обедаем. Она раз и в телефон откнулась, ушла на работу. Ну, так можно сказать, про каждого из нас. И.. Бывает, что люди, которые уходят работать в онлайн, думают, что у них будет много времени для личной жизни. Это ошибочное мнение. Но бывает так, что в онлайне работа страдает. Поэтому быть руководителем онлайн сферы это очень интересное, новое и востребованное направление. Ну вот. Бороть не надо. Не борите в себе, не идите на должность ниже, чем... или там зарплата ниже. Не нужно вам это. Мне кажется, это хороший рекомендация. <клёк> вот Нина Журова говорит, что сейчас очень много онлайн-профессий, где не важны возраст, дети и так далее. Совершенно верно. Совершенно верно. Я полностью это прямо плюсую. Тысячу раз. Абсолютно так. Мы живем с вами в такое время, когда возможности не ограничены. Что нужно сделать? Нужно повысить свою квалификацию. Вы далеки от интернета? Изучайте его. Читала там сообщения. Ой, у меня там... Я сменила телефон. У меня вылетело. Что делать? Частенько, да. Бывает, что жалуются наши подписчики. Извините. Слушайте, да. Классно же, вылетело у вас. Это есть возможность прокачать свои нейронные связи, еще раз вспомнить, как это сделать, как войти, вспомнить, где лежат пароли, если они лежат, или создать новые. Это здорово. Это значит, что у вас будет новый навык. Как все починить, если все поломалось. Так, следующий очень интересный вопрос. Боюсь больших денег. Значит, это идет прокачка в мышлении, не помнишь, в мышлении или в финансовом ключе, я не помню в какой части, то ли скорее всего, что в мышлении. Большие деньги действительно для некоторых людей на подсознательном уровне таят опасность. И это не определяется прямо сразу с насколько, это может можно определиться при помощи некоторых упражнений. И есть упражнения, которые, естественно, чинят вот этот вот страх больших денег. Когда вы понимаете, что это страх навязанный, который приходит извне, ну, бывают, знаете, у многих людей бывают прямо очень логичные страхи. Например, у меня была девушка, у которой убили отца из-за того, ну, его ограбили. То есть он взял в машине большую сумму денег, его убили, забрали чем-то с деньгами. И, конечно, для нее это прямо прямая травма. Конечно, она боится больших денег, потому что это для нее про смерть. Завяз в кредитах и долгах. Знаете, какая самая большая... Самая... Серьезная ситуация завязывания в кредитах и долгах. Если вы берете кредит для того, чтобы отдать кредит, это, это все. Вот это уже вы завязываете в такое дно, что надо из этого выпрыгивать уже. Или если вы даже об этом думаете, что мне нужно взять кредит для того, чтобы отдать кредит, это, это капец. То есть это уже сигнал очень такой, знаете, красная сирена уже кричит. Поэтому не допускайте до этого. И, конечно, я за то, чтобы больше зарабатывать, безусловно. Но есть ситуации, если вам не приходит в голову или нет возможности больше зарабатывать, значит, тут даже можно задумываться, для того, чтобы вытащить себя из этого состояния, тут даже можно задуматься о том, чтобы экономить какое-то время для того чтобы вылезти из этой ситуации вот так дальше не умею копить деньги не задерживаются сливаю деньги учитесь уметь копить это навык если у вас безудержное желание тратить деньги это можно проработать психотерапией это может быть, знаете, как зависимость. Вот так же, как зависимость от еды, наркотическая зависимость, алкогольная зависимость, бывает шапоголизм. Значит, это вот прямо. Если вы чувствуете, что для вас это вы бессильны тут, идите в психотерапию и начните с того, чтобы. Психотерапия дорого, час шесть тысяч рублей. Идите на марафон. Ира, Ира мне подсказывает, что психотерапия это дорого, да. Один, один, сеанс грамотного психотерапевта стоит столько, сколько стоит месяц марафона финансовый ключ энергия финансовый ключ мышления. Хотя бы да, придите на бесплатную часть, вы уже что-то поймете, правда? «Следующий вопрос. Не знаю других способов заработать, кроме найма»? А, Опять-таки, вот, знаете, всему можно научиться. Не знаете, но если вы хотите узнать, то узнавайте. Сейчас открытой информации огромное количество. Если вы об этом вслух сказали, я вас поздравляю! Значит, ваше подсознание уже готово к тому, чтобы расширяться. Значит, Запишите вопрос в Google. Спросите: Окей, Google, какие есть способы заработать, кроме найма? И читайте то, что вам будет откликаться, изучайте глубже. Я даю одно упражнение: оно не про это, но про другой, про другую прокачку. Я вам так и будет здесь его подарю каждый день. 15 минут времени, 15 минут, не надо больше, 15. Заведите будильник и открыли в гугле, какой есть способ заработать, кроме найма. Нашли один способ, там, инвестирование. 15 минут в день, вы читаете про инвестирование, открываете какие-то новые вкладки, читаете, изучаете по 15 минут в день, но каждый день. Через месяц вы про инвестирование будете знать довольно много для того, чтобы принять решение, нужно вам углубляться в этот вопрос или не нужно, или вы будете интересоваться чем-то другим. 15 минут в день, каждый день, прокачают вас лучше, чем если вы ничего не будете делать каждый день. Совершенно однозначно. Так, дальше... Не верю в свои силы в то, что я смогу увеличить свой доход. Это тоже, это про ограничивающие убеждение. Смотрите, <къех> жизнь построена так, что если один человек что-то смог, то и другой человек тоже что-то сможет. Поэтому можете начать с того, что поизучайте биографии людей, у которых не было ничего, да с меня можете начать. Я была, мы с Ирой уже миллион раз обсуждали. Не то чтобы на нуле, я была в абсолютном минусе. С долгами, с кредитами, там, ну, в тяжелом материальном положении, с золотом заложенным в ломбарде. Ну, ну, я хлебнула вообще вот, вот все то, я была на самом дне, реально. Изучайте жизнь людей, которые добились успеха. Смотрите, что они делали. Списывайте с них. Да, я даю это упражнение тоже в своих марафонах. Есть методика, что нужно сделать для того, чтобы э вот, поднять себя на уровень выше. Списывайте с этих людей, учитесь, смотрите, что они делали. Учитесь у них. Ну, Наверное, я еще хочу добавить про то, что найм это э тоже довольно хороший инструмент. <coughs> смотрите, еще знаете, для чего найм хорош? Если вы видите себя в бизнесе каком-то, который вам мало знаком, но которым вы бы хотели заниматься, я очень рекомендую пойти вам в найм именно в этом бизнесе и начать прямо с самых низов, пробежаться по карьерной лестнице или хотя бы там проработать какое-то время, для того чтобы увидеть как это работает и тогда вы получите огромное количество ответов на огромное количество вопросов вам будут понятны многие механизмы что как работает и так далее и это точно облегчит вам путь и еще раз повторюсь открыть свой бизнес не равно получать прямо сразу прибыль правда многие бизнесы начинают работать с минусов вот так что как-то так. Отложенные 10%. Вот сейчас попытаюсь ответить еще на некоторые ваши вопросы. Отложенные 10%, когда и куда можно потратить. Не нужно их тратить. Не нужно их тратить. 10% это те деньги, которые пусть у вас будут на случай какого-то очень выгодного предложения. Например, купить, выкупить квартиру по очень выгодной цене, срочная продажа. Или. Допустим, если у вас есть бизнес какой-то, который то приносит вам доход, то не приносит вам доход, можно иметь эти 10 процентов для того, чтобы поддержать свой бизнес в тот момент, когда он шатается, да? но потом, естественно, вернуть эти деньги. Это подушка безопасности. Подушка безопасности — это не на черный день. Это вот подушка для того, чтобы Uh, инвести... Ну вот знаете, я, я предпочитаю все-таки это, ну, как-то я по-другому это называю, подушка радости, знаете. Бывают такие предложения, и я думаю, каждому человеку бывают приходят такие предложения, когда думаешь, вот, елки, лежала бы у меня там какая-то сумма, я бы мог ей воспользоваться. Когда очень удачно подворачивается какая-то недвижимость в покупке или какой-то бизнес. Из Мнхина, благодарю вас. Из Харькова, из, из Норвегии, из Израиля, так. Из Сибири, Париж. Боже мой, как я вас всех люблю. Я, кстати, очень сильно хочу на Байкал. Прямо вот в планах у меня. И как только у меня будет возможность поехать в Россию, я надеюсь, что это когда-нибудь случится в ближайшие годы, обязательно съезжу в Байкал. Так, из Албании, из Италии, из всего мира, короче, я вас всех обнимаю. Так, а вопросы у вас есть? Приветы. Приветы. Еще вопросы. А где взять людей, у которых можно поучиться бизнесу? YouTube и YouTube тоже. Но удивительно, что вы задаете такой вопрос. Я думаю, что даже в вашем ближайшем окружении есть люди, у которых можно поучиться бизнесу, правда? Вы же не на необитаемом острове живете. Я несколько недель назад встретила своего одного из своих первых работодателей Рубинчик Юрий Давидович. Я передаю вам привет, если вы меня видите. Я о нем рассказывала и посты писала, и в тренингах рассказывала. О том, что этот человек, у которого я училась мышлению и бизнесу, о том, как можно управлять, о том, как. Я даже, я же тогда еще училась в университете, когда я работала, и дипломную работу писала. Дипломная работа у меня была по психологии и управления. И я писала на основании портрета его. Очень интересный был опыт. То есть у меня дипломная работа была написана прямо вот по реальным событиям. И я к тому, что учитесь у тех людей, ну, которые зарабатывают на ваших глазах. Может быть, вы не работаете у этих людей, но если вы видите, что они зарабатывают, учитесь у них, списывайтесь с них, задавайте им вопросы, они с удовольствием делятся. А если не делятся, ну, задавайте другим людям вопросы. <coughs> Из Алматы, Казахстан. Тоже приеду, наверное, когда-нибудь Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге Санкт у меня живет моя родная тетя, Тоже приеду, надеюсь. Вот, если коротко, вопрос такой «Хочу новых знакомств». Хотите, знакомьтесь. Ну вот, правда, ну, ну, честно, ищите места, где эти люди могут быть. Это могут быть клубы какие-то. Сейчас организовывается огромное количество бизнес-клубов, в которых люди общаются друг с другом. Прямо вот у нас есть клуб в Одессе, в Одессе, в Украине вообще уже. Они начинали с Одессы и сейчас они открылись по всей Украине. Клуб молодого бизнесмена, например. Они там проводят всякие разные мероприятия, там заседания. Я какое-то время к ним ходила. вот. Ну, может быть, попадут уже на какое-то их мероприятие. Они организовывают очень интересные там всякие съезды. Вот, вот там и ходите, и знакомьтесь, и устраивайте коллаборации. Или в интернете. Сейчас, опять-таки, онлайн-мероприятия проводятся возможностей огромное количество Как все время поддерживать мысли про то что деньги это энергия рождающаяся изнутри потому что когда их нет все плохо и ни о каких мыслях что деньги берутся из ниоткуда быть, речи быть не может. а вы знаете что думать это мало нужно еще что-то делать вы меня извините за цинизм но нужно еще конечно же нужно еще и работать. Ну, нужно думать, а что я могу сделать сегодня, чтобы заработать? Как я могу заработать на своей ситуации? Как я могу заработать на том, что у меня нету денег? Вот, знаете, я... Что-то мне пришло, пришел в голову этот пример. Зайдите на бесплатную неделю марафона автор жизни. Я там беру интервью у парня, с которого я начала писать марафон автор жизни. У него была ситуация, он был бедным студентом, у него не было ничего. Но он влюбился в девушку из очень богатой семьи, папа, который сдавал яхты в аренду, свои собственные яхты. И перед ним была непосильная на тот момент задача: вот денег нет, а ему нужно срочно поехать на Канарские острова для того, чтобы ей устроить там свидание. Ну, вот такая вот история, если очень коротко. И он перепрыгнул выше головы. Он думал о том, просто думал и придумал, как сделать так, чтобы устроить ей свидание на острове Тенерифе. Ничего сверхъестественного он не придумал, он просто воспользовался ситуацией. Вот зайдите и почитайте. Заработать можно абсолютно на всем. Вы знаете, я когда смотрю, бывает попадаются в YouTube каналы, типа там <coughs> блогеры, у которых там миллионы подписчиков, о том, как правильно складывать носки, грубо говоря, или как помыть посуду. Или, или ну, как, как, то есть, знаете, когда люди делают деньги на том, что я домохозяйка, сижу дома с ребенком, это достойно нижайшего поклона, по крайней мере, с моей стороны. Я безумно уважаю людей, которые думают о том, как бы мне заработать на том, что у меня получается лучше всего. У меня лучше всего получается дома сидеть с ребенком, значит, я заработаю дома сидя с ребенком. Искренне, от всей души. Я все сделаю для того, чтобы вам помочь. Я вам рекомендую. Вы любите лежать на диване и читать книги или смотреть сериалы. Я рекомендую вам подумать, включить ум, как вы можете на этом заработать. И вы сможете на этом заработать. Я зуб даю, что и на этом тоже можно заработать. Казахстан. Так, с удовольствием пошла бы на курс руководителя. Идите. Есть такие курсы. Есть тренинги такие. Зашла к вам уже отвечать на мой запрос. Да, так бывает. Я не знала про онлайн офисы надо. Слушай, вот, ну, Елена, у меня ж. Я ж так работаю. Я ж не одна. Таких, как я, миллионы сейчас. Так, Благодарность... И я вас благодарю! Спасибо вам большое! «Потеряла деньги, которые пришли в наследство на инвестициях, сразу же чувствую себя неудачно. И как выйти из этого состояния?» Это последний вопрос, на который я отвечу. А наше время эфира закончилось. Смотрите, первое «Я вам искренне сочувствую». И теперь давайте о хорошем. Поблагодарите Вселенную за этот урок. В следующий раз вы точно этого не сделаете. Это первое. То есть вам нужно было получить какой-то урок. А второе. Признайте это, что да, вы вот так вот поступили, вы просрали деньги. Извините. Вы получили негативный опыт. Признание ситуации уже ведет к ее изменению, то есть осознание этой ситуации. И следующий шаг, который вам можно сделать, знаете, вот есть еще, ну как говорят, да, что спасибо, что взял деньгами. Возможно, вам за что-то надо было заплатить. Возможно, вы что-то... Выкупили у Вселенной. Ну, так тоже бывает. Следите за своими мыслями, следите за своими поступками и подумайте, для чего вам был дан этот урок. Сообщите Вселенной, что вы все поняли, только если вы, конечно же, действительно все поняли, что вы больше не сделаете эту ошибку. А как вы поступите в следующий раз, когда вы получите большую сумму денег? Обязательно продумайте этот план. Вот это вот такая рекомендация. Смотрите, в чем заключается вот это вот обещание, или там, когда э, вы говорите, Вселенной, я поняла свою ошибку, я больше так не поступлю. Это, знаете, одна сотая, наверное, для Вселенной. Окей, ты поняла, но я-то тебя знаю. Возможно, ты сделаешь еще раз так, повторишь, знаете, ну, как, как маленькие дети. Мама, я больше так не буду. Но мы же знаем, что будет! Поэтому что важно? Важно, чтобы вы придумали план, и чтобы вы этим планом поделились со своей Вселенной, как вы поступите, когда у вас появится не «если», а когда у вас появится большая сумма денег или сумма денег. Вот такая вот сумма денег, я с ней распоряжусь вот так вот. И наблюдайте. Если эта сумма денег вам поступила, то значит, план был правильный. Теперь важно этому плану соответствовать, то есть действительно их вложить так, как вы пообещали Вселенной. Если эта сумма денег долго не поступает, значит, что-то не то. Придумайте другой план. Это упражнение можно делать раз в месяц. Пишите прямо письмо своей Вселенной и наблюдайте за тем, что происходит. Более подробно, более продуктивно, более качественно, со всеми подробностями на марафоне ⁇ Финансовый ключ энергия ⁇ набор, в который заканчивается 11 августа. Переходите по ссылке в шапке профиля и если что-то пойдет не так, пишите мне в директ. На этом я с вами прощаюсь. Вот тут мне еще привет передает из села ремонтного ремонта. Ну, в общем, из села. Наверное, ремонтно. Большое вам спасибо из всех точек мира. Я всех вас очень люблю. Я очень хорошо отношусь к провинциям, в том числе. И я очень еще тоже люблю людей, которые, несмотря на то, что они находятся где-то в каком-то маленьком городке или там вот в селе, в деревне, но у них есть интернет, и они развиваются. Это я прямо вот, знаете, прямо хочется вас обнять и поцеловать. Я желаю вам всем финансового благополучия и жду вас всех на своих марафонах, хотя бы на бесплатной части. Вам это уже во многом поможет. Всего вам хорошего, до скорых встреч. Пока.